Казахстанские банки, по сообщениям, ужесточают правила получения платежных карт для россиян из-за опасений санкций. В некоторых банках у них стали требовать справку с места работы и вид на жительство, финансовые учреждения опасаются, что бесконтрольная выдача приведет к санкциям уже против них. 8 апреля Агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка сообщило, что с 24 февраля 2022 года в казахстанских банках было открыто почти 12 тысяч счетов для физических лиц. Резидентов России и Беларуси.